Вопросы о подготовке и проведении приемной кампании 2021 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета обсудили на пресс-конференции в Татаринформ. В этом году бюджетные места прибавились прежде всего за счет того, что мы открыли ряд программ сочно-заочной формы обучения. Что станет с экономикой в связи с запретом на посещение ресторанов и прочих заведений непривитыми гражданами? Люди окажутся безработными. Без зарплаты, без средств к существованию, вот это будет действительно серьезной проблемой. Какие последствия несет для России противостояние правительственных сил с талибами в Афганистане? Вывод э, американских войск из Афганистана будет способствовать деградации обстановки в Афганистане. Всем привет! В эфире Универ а в студии Энджи Минибаева. На общем собрании членов Российской Академии образования избрали нового президента Академии. Мероприятие прошло в смешанном формате с участием ректора Казанского федерального университета, действительного члена Российской Академии образования Ильшата Гафурова. По итогам голосования Ольга Васильева была выбрана новым президентом Российской Академии образования.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 Выпускника Казанского университета Айрата Гатиятова назначили заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Падение выручки на 90% произошло в связи с запретом на посещение ресторанов и прочих заведений непривитыми гражданами. Печальную статистику констатировали в Москве уже в первые дни после объявления ограничений. Какими последствиями это обернется для российской экономики, рассказывает эксперт Казанского федерального университета. Теперь, чтобы пообедать, нужно предоставить специальный QR-код, подтверждающий отсутствие COVID-19 или приобретенный естественный иммунитет против вируса. Нет, это не фантастический фильм, а суровая реальность. С 28 июня в Москве вступили в силу новые ограничения против распространения коронавируса. В первый же день количество посетителей сократилось до критической отметки, что не могло не ударить по положению местных бизнесменов. Несмотря на то, что доля общепита в экономике не так велика, это все равно может влечь за собой серьезные последствия проблема заключается в том что многие такие заведения просто вынуждены будут закрыться а это будет означать что люди окажутся без работы без зарплаты без средств к существованию вот это будет действительно серьезной проблемой и это вызовет большой всплеск безработицы напряжение на рынке труда ну и все что из этого вытекает. На следующий день после объявления новых ограничений мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер поддержки пострадавших предприятий. Среди них отсрочка по уплате арендных платежей, субсидии и льготные кредиты. Но эти меры действенны максимум несколько месяцев. Дольше не выдержит ни один бюджет. Скорее всего. Многим людям, которые были задействованы в данной индустрии, просто придется переориентироваться на другие виды занятости, искать себя где-то в чем-то в другом. Боюсь, что никакие временные меры поддержки они не смогут поддерживать существование бизнеса, не имеющего клиентов в течение длительного времени. Игорь Кох отметил, что экономика ни одного региона не готова к подобному сценарию, особенно в крупных городах, где доля организаций, предполагающих массовое количество людей, очень высока. Диана Жиленкова, Универньюз. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Какие последствия данной ситуации несет для России и какую угрозу представляет, смотрите в нашем следующем сюжете. Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в Афганистане, сформировалась не за один день, а постепенно. Точка отчета для ее возникновения принято считать знаменитые события 2001 года, когда были атакованы американские небоскребы. После этого в 2002 году была начата так называемая операция в Афганистане. А по сути война в Афганистане, в которой участие принимали как контингенты западных вооруженных сил во главе США, так и активную поддержку их действиям в Афганистане оказала Российская Федерация. Начиная с 2002 года на территории Афганистана были введены коалиционные силы. Их действия в первую очередь наверное, нужно рассматривать как миротворческие и консервистические. Россия эту деятельность поддерживала, хотя непосредственно российские войска там не размещались. Но Россия обеспечивала достаточно долгую информационную поддержку этим мероприятиям и различного рода транспортные узлы были предоставлены. Однако в дальнейшем, по мере ухудшения отношений между Россией и Соединенными Штатами, Россией и Западом, сотрудничество по Афганистану с Западом России прекратило. Но, тем не менее, вот, если мы посмотрим заявление президента России Владимировича Путина по поводу нахождения американских и западных контингентов в Афганистане, он неоднократно заявлял о том, что, в принципе, рождения от этих контингентов в Афганистане, оно скорее носит положительный характер, поскольку препятствует э, развитию на данной территории ну, различного рода террористических движений. Одно из таких крупных заявлений Владимир Путин сделал в октябре прошлого года, когда на вопрос о том, как он относится к выводу американских войск с территории Афганистана, Путин заявил, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит российским интересам и носит стабилизирующий характер для Афганистана. На протяжении последних где-то 5-7 лет американское руководство заявляло о том, что оно намерено произвести вывод своих войск в Афганистане. Первоначально это было сделано президентом Обамой, затем этот же курс подтвердил а, президент Трамп. Более того, Трамп в 2020 году подписал а, с а, движением «Талибан» ДОХСКИ соглашение о том, что а, ну, как бы, американцы и «Талибан» а, договариваются о том, что постепенно Новый президент Джо Байден поставил точку в этом вопросе. И в ближайшее время решится вывод войск американского контингента. Российская сторона считает, что нахождение зарубежных конвенциональных сил на территории Афганистана носит больше положительный характер, чем отрицательный. Недавно, буквально неделю назад, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Патрушев он заявил о том, что, конечно, вывод американских войск из Афганистана он будет способствовать деградации обстановки в Афганистане, вот, и мы можем в ближайшее время ожидать усиления деятельности террористических организаций территории если говорить об угрозе для россии то запрещенная на территории российской федерации террористическое движение талибан представляет угрозу и в целом мы должны понимать что россию не может не беспокоить ситуация с терроризмом в афганистане поскольку этот регион прилегает к зоне российских интересов елизавета никитина Универньюз. На этом все. В студии была Энджер Минибаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!